изучать э, забытые знания и повышать уровень искажения. В общем, ребят, несмотря на то, что мы с вами полностью не изучили Тамкрафт, я официально заявляю о том, что это последняя серия магических приключений. Вот такие вот дела. Сейчас я вам расскажу, почему, как я пришел к такому выводу. И что же будет дальше? Во-первых, тут довольно-таки много багов, потому что это старая версия 1.7.10, и информацию находить очень сложно. Я еле нашел информацию о том, как правильно нужно привязывать этого голема к сундуку. Дальше. Я еле-еле нашел информацию об огромном культе, потому что на всех русскоязычных сайтах написано вот чуть-чуть понемножку какие-то отрывки, и все, и больше ничего. Вы сами понимаете о том, что у меня постоянные какие-то обнуления аспектов, обнуление моих знаний. Что случилось? Куда все подевалось? Что мне сейчас все заново изучать, ёпта! И это все связано с тем, что у меня старая версия, не проработана она полностью, и все очень-очень сложно, непонятно, что сейчас мы с вами будем изучать, что нам нужно делать, как нам дальше развиваться в Том Крафте, потому что я больше ничего не знаю. Дальше я просто не понимаю, что нужно снимать. Поэтому Ребят, я хочу выразить вам благодарность за то, что вы вот так тепло приняли этот летсплей. Я не ожидал того, что вам он так сильно понравится. Что аж мне под обычным видео писали, когда новая серия, когда новая серия. Честно, у меня никогда такого не было. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы поддержали этот летсплей и проявляли активность под сериями. То ж, ребят, хорошее рано или поздно заканчивается... И на место хорошему приходит что-то намного лучше. Это такой намек. <свес> <свес> <свес> я думаю, вы поняли, о чем я. Всех обнимаю. Всем удачи. До новых встреч.